Неприятие Земли, ее подсознательный страх перед ней непременно будет проявляться в реальной жизни, это страх перед любой материализацией, страх перед своим физическим телом, неприятие физического тела, перед материальным воплощением того, что мы здесь имеем, и как следствие проблемы в тех областях, которые включают в себя стихии Земле, а именно ее качество, структурность, благородие, умение сохранять в себе все, в том числе информацию. Проблемы будут и с глубинной памятью, длинной памятью, не короткой, а длинной. Соответственно, могут возникнуть проблемы с весом или с обменом веществ что тоже вполне естественно для тех, кто не воспринимает энергию Земли. Не воспринимает не ваш разум, не воспринимает ваше подсознание. Почему вы можете увидеть по эффектам, которые отразились в таблице, где-то есть негативный аспект, аспект отторжения. Вот именно там, на этом уровне, все не сама стихия Земли, а то, что она несет: память, плодородие, силу, материализацию, сохранение, структурность, именно это вашим сознанием почему-то и не воспринимается. Почему не воспринимается, мы можем решать этот вопрос до морковкиного заговора, поверьте мне. Да? психологу ходить 20 лет и не выяснить, почему это мы вот не хотим денег, или почему это мы не хотим детей, или почему это мы ничего не хотим помнить. А на самом деле проблема решается достаточно просто. Прими землю, и все появится. Потому что то, что вы не хотите, это иметь, помнить, ощущать, переживать, это следствие, а не причина. По какой-то причине у вас с Землей происходит отторжение. Может, поссорились когда-то в прошлой жизни. а ну, Может, еще что-нибудь. Дерево вырубили не там. И не для того. И так далее. То есть различные могут быть причины. Различные. Когда мы с вами будем изучать Землю более глубоко, мы с вами увидим, что она... Многослойное, что у каждого сознания есть своя предрасположенность к определенным условиям, будем выяснять какому. Сейчас пока у нас нет в этом нужды, мы не будем на это отвлекаться, но помним, что все гораздо серьезнее, все гораздо глубже, и причина неконтакта с Землей может, может храниться в нашей очень древней памяти, потому что у Земли есть особенность, она обязана в себе сохранять все без искажений ничего не убирая, ничего не отсекая, а всему находя свое место. это ее оккультная особенность, просто оккультная особенность. И она как мать, которая вынашивает ребенка, еще не зная, кто он родится. Да? Никакой матери, если ей не скажи, что ты носишь страшного злодея, да, это, это, она должна быть полной дурой, чтобы она, среагировать как-то на эту информацию и начать что-то делать со своей беременностью. А, вот так вот и легенды она рассказывает о том, что когда Земля, первичная Земля а, зачинала своих первенцев от неба, то есть от урана, а, ну, существа, мягко говоря, получались своеобразно, сторуки, стоноги, стоголовые, да, дышащие огнем, плюющиеся ядом, в общем, милые создания, которых папа Уран совершенно не захотел видеть. И Земля начала поглощать их в себя, давая им сохранение, давая им жизнь. И вот это обязательная особенность Земли, как сути, как структуры, сохранить в себе все, даже самое ненужное, даже самое мерзительное, даже самое ужасное, даже самое зловредное, всему дать жизнь и всему дать способности. И вот эта суть ее, потому что это суть, это обязательная функция Земли, она присутствует и вас. И если у вас эта функция Земли не проявлена, значит вы теряете эти особенности, сохранять всю память. Услышали меня? Я понятно объяснила. Соответственно, исправляя такое отношение к Земле, секунду, исправляя такое отношение к Земле, мы исправляем в себе и вот этот недочет, недочет невозможности сохранить в себе все, что необходимо. Пожалуйста. Ну, можно оскорбить ее детей. То есть, если предел твоих преступлений против ее детей превышает норму, ты, твоя деятельность порождает смерти больше, чем жизни, то тогда она увидит, что ты вносишь определенный дисбаланс и будет тебя нивелировать, то есть отторгать от себя. Или наоборот, ты приносишь жизни больше, чем смерти. То есть, опять же, приносишь определенный дисбаланс. Потому что у Земли есть один закон. Все живое должно умереть. А то, что умерло, обязательно должно возродиться, чтобы был непременный баланс. И это ее обязательная функция. Обязательно. Ну, Конечно. Конечно, не то слово возможно, а обязательно будет. По крайней мере, договор с землей, на которой ты живешь, хотя бы временный, хотя бы на определенных условиях, будет непременно. Ну, посадишь пяток деревьев, придешь ну, уже. Да, я понимаю, здесь специфическая земля, она еще такая не всех принимает, но тому есть причина, на самом деле с причинами разберемся, будем работать когда с первоосновами, коснемся реинкарнации. Итак, вы записали себе вот эти вот эффекты. Есть негативные моменты, есть негативные моменты. Любой негативный момент это неприятие. Если вы ее не принимаете, это говорит о том, что у вас это качество, качество Земли не может проявиться в полной мере, соответственно, у вас будет. Проблемы на тех функциях, которые несет Земля, здоровье, плодородие, материальное обеспечение, возможность сохранить свою память через потомков или путем внедрения своих корней, скажем так, своих идей в реальность этого мира, то есть определенная неудачность. В какой-то сфере определенная будет неудачность. Будем это исправлять, это мы видим.